Thank mm -hmm. you. Привет, дорогой друг, ты смотришь «Дневник студенческой весны». Меня зовут Роман Полинсков. Сегодня пятый день фестиваля. Сегодня выступает Институт физики и Институт международных отношений, истории и востоковедения. Самый мощный день по количеству зрителей в зале. Вчера выступал Инженерный институт и Институт управления экономикой и финансов. Там зрителей тоже было достаточно, все уже сидели на ступеньках, но сегодня их будет еще больше. Посмотрим, что сегодня будет, что сегодня команды нам покажут. Может быть, что-то интересное и что-то еще более новее, чем показывали уже другие институты. Поехали, пятый день начинать. Продолжение следует... В середине фестиваля многие институты уже показали свою конкурсную программу, остальные еще готовятся. Интересно узнать мнение нашего эксперта, фотографа Никиты Тахтасинова о прошедшей части. В середине фестиваля, как обычно по традиции, мы берем интервью главного фотографа студенческой весны 2017 у человека, который делает твои аватарки, Никиты Тахтасинов. Никита, тебе привет. Привет. Как дела, как настроение? Нормально, хорошо, все круто. Хорошо, давай попробуем подвести предварительные итоги студенческой весны. Уже прошло 4 дня, сегодня пятый, и что можешь сказать по... Прошедшим днем а, оправдания ожидались, как и планировалось то, что все институты подтянули свою программу, концерты стали намного лучше, интереснее, конвоя чище, номера более точные, это радует. А, хорошо. По отдельным институтам, точнее, какие институты ты хотел бы выделить? Может кто-то больше удивил, кто-то меньше ну, удивил? Ну, исходя из тех, кто уже был, я бы на самом деле вы выделил Ефм, потому что они показали очень сильную театральную постановку, размешав их с сильными, оточенными танцевальными номерами, хорошим вокалом. Это было прям мощно. Геофак, геофак, очень хорошо потянул свою программу в целом, и это очень радует. А, что еще? Да, могу сказать? Ге... По, по счету Геофака можно сказать, что Шурыгина немного помогла. Ну да, Шурыгина зашла. Шурыгина сейчас заходит в нужный момент. Готовимся узреть пятый конкурсный день фестиваля. Сегодня на сцене Институт физики и Институт международных отношений, истории и Востоковедения. Заходим за кулисы и находим там человека оркестра Газиза. Что он там забыл, сейчас узнаем. Сейчас рядом со мной стоит звезда, самая настоящая Казанского федерального университета и деревня универсиады в частности. Газиз Ефаров, Газиз, тебе большой привет. Салют. Это великий барабанщик Казанского федерального университета. Газиз, я знаю то, что вчера ты выступал. Что сегодня ты здесь будешь делать? То же самое играть на ударных, как говорится, mm -hmm. как всегда. Именно на ударных, не на кахонах и на Нет, других. На именно вот. вот, вот на той, которая за вот этой вот спрятана. Mm -hmm. Хорошо. А, насколько я знаю, ты нам в прошлом выпуске сказал то, что... А, у тебя была полная импровизация, сегодня как? Сегодня полностью полная подготовка. А, полная подготовка. Ты готов на 100%? Да. да, номер у ИМОИФ будет просто бомбой! Вообще крутой номер будет. Ты только за ИМОИФ выступаешь И что? за фисфак тоже. Ага, а, подожди, вот сразу вопрос, вопрос. Ты говоришь, что бом... номер у ИМОИФ будет бомба. Тогда ты, получается, на фисфаке будешь в... не в полную силу выкладываться или что? Как получается? Что просили, то и буду делать. а что тебя просили? Просто играть. Играть, да. Институт физики решил на этот раз прогуляться по времени. Наглядное пособие, как отправиться в прошлое и там уже изменить свое будущее. А меняется там практически все, кроме Юры Зонина. Правда, Юра? Юра оценил, значит, все нормально. И, честно говоря, программа выдалась достаточно хорошей. Много советских песен, много драйва и легкая нотка ностальгии по 1977 году. Институт международных отношений истории востоковедения решил сделать канву по мотивам фильма Ричи». Все составляющие соблюдены. Главный герой с большой проблемой, его друг зависимый от боевиков и главный антагонист Мажорка, который к деньги гребет лопатой. Не не все не порядке, не ребята, не да, Интересная канва, которая могла конкурировать с Институтом физики. А что по этому поводу думает наш очередной эксперт Ваги Саюпов? Закончить сегодняшнюю программу хочется словами великого критика. Нашего любимого кучерявого Гиза Югу. Добрый вечер. Да, привет, привет, привет. Ну что ж, ты, насколько я знаю, отсидел все-таки все концерты. Ну да, сегодня да. И, Итак, и физиков посмотрел, и МО посмотрел. А, мне, понравились, мне понравились декорации, это очень прям, они все крутые. А, я рассматриваю и МО, и МОИВ. Как главный конкурентов, потому что мы ставим эконом, да, и, и моих тоже большая группа, мы все большой группа, и мы поэтому конкурируем больше всего. Хотя мы и друзья, но при этом у нас есть конкуренция, самое главное. Вот а, мне в принципе, в принципе понравилось, честно, ровно, ровно, ровно. ровно. Мне не хватило каких-то прям вспышек, что прям захлоп был, прям я чтобы смеялся очень сильно. Было все хорошо, ровно, нормально, нормально. И но хотелось прям, чтобы прям бау бау, чтобы прям я прям очень много смеялся, либо очень много сильно хлопал, чтобы за стал в конце, Хорошо, вот это ты хватило. специально так говоришь, чтобы тебе потом физики и мощники ага. не писали, типа, ай я яй Вагис какой вот. плохой, ну, соответственно, другими словами. На прошлом, в, в прошлом сезоне вашего шоу, я вот наговорил уже всего, да, мне вставляли нулей, поэтому я говорю, что все нормально, но нет, нет, честно, честно, неплохо, неплохо. Пятый день фестиваля выдался действительно веселым и полон шуток, да, Юра? Сочная канва, шикарные песни, веселый Юра и красивые танцы. И на этом пятый день фестиваля подходит к концу. Большое спасибо всем выступающим за сегодняшний прекрасный день. Большое спасибо физфаку за то, что показали нам, как можно путешествовать в будущее и в прошлое. И большое спасибо ему, то, что показали такой гастерский нормальный фильмец, которого, к сожалению, наши русские снять не могут. На этом все. Для вас эту программу вел Роман Плинсков. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылку ты сейчас видишь на экране. А также все наши выпуски ты можешь отсмотреть на этом прекраснейшем телеканале, как Универ ТВ. Большое спасибо. еще увидимся. Осталось совсем не много, но ты посмотри обязательно все наши следующие выпуски. Пока-пока!